Девушка, вы не подскажете, что вы делаете? Ой, вы знаете, я тут обнаружила такой прекрасный канал на Ютюбе. Так Да, называется он Древность и старина Х -х -х. Да, И? Ты вот, э... для, для себя ходишь делал? Ну, не то чтобы себе Ну, да, есть у нас там одна клиентка Блогерша, да, получается? Да По-моему, неплохо получилось Если быть скромным, конечно Работайте, работайте